У нас насыщенная программа. Сейчас. Вот, в 5 часов. Шоу-демонстрация за 60 секунд. Посмотрим, что там будет делать. Может, поучаствуем. Немножко. Правда, Оля? Угу. Да, посмотрим. Олег, а куда нам потом? Сюда. Сюда. Все понял. 15, 15. Понял, понял. Хорошо. Многие считают, что это энергетический напиток для молодежных вечеринок. Я хочу сказать, что это подходит для любых возрастов. Недавно испытала на из 70 лет. Я врач. Она пришла ко мне на прием 40 градусную жару. И что вы думаете? Конечно, ей ничто не помогало, и ее уже ждала реанимация. Единственное, что могла ей предложить, это баночка эксцесса. Она отнеслась с подозрением, но видно, что я это принимаю, потому что я с этого начинаю трудный день. Она согласилась выпить полстаканчика. Через пару минут после этого она открыла глаза, к ней вернулся цвет лица. Давление у нее было 60, ну там где-то на 0, до этого. Она хорошо. открыла глаза, и как вы думаете, первое, что она спросила? Скажите, как это называется? И где я могу у нас это купить? Женщине хорошо за 70. Итак, что мы имеем до этого? Две таблетки цитрамона, всего 57 мг микро... кофеина, плюс аспирин и парацетамол. Плюс горячий чай, крепкий с сахаром. Все это без эффекта. Плюс ампула кофеина бензата, 80 мг кофеина без эффекта. И только 100 мл. Э, экспресс, в котором всего лишь 32 грамма кофеина. Плюс прекрасный таурин, улучшающий структуру клеточных мембран. Ударная доза витаминов группы В, э, экстракт женьшини и ягода фасаи. Дал прекрасный, мягкий, долгосрочный, приятный эффект. Улучшение энергетики. Итак, XS – энергетический напиток для всех возрастов. Идем сейчас домой, будем шашлычки готовить. Покушали. Ну, да. замаринованные сутки. Где-то шашлычок. Артем уже разжигает кастрик. Наслаждаться будем сегодняшним вечером. Еще какая-то дискотека там должна быть вот. ну может сходим так посмотрим